Ай, гайс! Ай, гайс! Ай, гайс! Меня, наверное, не слышно. А, всем привет! С вами, как обычно, Джека или блогер Джека. Иду с работы, вернее, с ночной смены прогуливаюсь. И вот решил ненадолго забежать к вам. Забежать, друзья, к вам в гости. Ай, точки, ямы. Иду по такой дороге. Тротуар не очень ровный подо мной. Главное не споткнуться, я ведь уставший после ночи, после работы, ночную смену. И не разбить себе нос, который и так картошкой. В школе даже, друзья, меня дразнили, нос картошки. А, что я хотел вам а, Чего вернее Вернее для чего этот ролик снимаю Ну, во-первых, я хотел Забежать к вам в гости а, Увидеть вас чтобы вы увидели меня тоже Кто уже привык Подписан на меня, соскучился, наверное По новым видосикам Ну и, конечно а, Передать привет своим родственникам Которых почти нет Вернее, почти не осталось вот, и, кстати, сегодня я купил новый такой вот флеш. Видите, золотой.. Золотой флеш. Друзья, новый. А, а бомбический вкус. А обалденный бомбический вкус. А, как один блогер. А, Хазбик, его, наверное, многие из вас знают. Подписан на него говорит. А, клубника бомба. Вот и энергетика этот бомба. Короче, взял, друзья, попробовать И по ходу дела мне спать надо, отдыхать А я, наверное, не уснул После вот этого вот бомбического Флэша Написано Плюс 22% кофеина Больше Поэтому, друзья, я сегодня точно не уснул Хотя уже Времени 9 Наверное, уже 10 утра, я до 9 работаю Пока шел, пока зашел в магазин Прогулялся Доехал до своей остановки уже, наверное, часов 10, друзья, почти выпил этот энергетик. О, у меня почти пустой. А, поэтому, кстати, я хочу а, распробовать многие энергетики. Я их пробовал, но хочу распробовать при вас и сказать свои впечатления. А, наверное, эти видосики зайдут, зайдут, друзья, тем, кто, как и я, помешан на энергетиках, энергетических обидках, если быть более точным. Вот, и не представляет без них а, своей жизни, друзья. Вот, я хочу попробовать каждый, который есть, и даже какие-нибудь редкие вкусы, которые вы не всегда и не везде сможете достать. Ну и рассказать, делиться, вернее, своими впечатлениями об этих а, чудо-напитках. Вот, поэтому, друзья, опять у меня слова-паразиты пошли, потому что, вот, потому, потому что в голове пусто, я уставший после ночной смены. Давайте, наверное, когда я начну снимать серию таких роликов по энергетике, я их обязательно выложу Чтобы вы посмотрели, оценили поставили такой вот жирный лайк как Надеюсь, и этому видосику, друзья Ну и, конечно, оставили какой-нибудь комментарий интересный вот. А пока что я пойду, наверное, мне еще надо купить кое-что в магазине Пойду в другой магазин я вот так вот, друзья, из магазина в магазин бегаю, что-то по акции беру. Где-то есть акция в магазине на что-то, а где-то нет. Вот. И пойду потом отдыхать общежитие Кстати, про вахту я, на которой сейчас в данный момент нахожусь, тоже уже начал снимать. Как-то снимаю, я буду делать монтаж. Какой-то сделаю монтаж, я выложу видеоролик для вас, друзья, чтобы вы его посмотрели. Может кто-то из вас тоже собирается на вахту, вот, и расскажу вам о, о, об организации, в которой я сейчас нахожусь, работаю, вернее, на которую, ну и чем я занимаюсь, в принципе, на работе, скажем так, и свободно, свободное в нерабочее время. Поэтому, друзья, обязательно с вас подписочка, вот такой вот жирный лайк, такой вот золотой, как это банка, королевский, а можно и два. Ну и, конечно, комментарии. Давайте, до встречи.